В отличие от амебы, клетка эвглена зеленой делится не поперек, а вдоль. Сначала происходит поперечное деление ядра, а затем продольное деление всей клетки. Так образуются две молодые эвглены. При этом жгутик, сократительная эвакуоль и светочувствительный глазок остаются только у одной из них, а другая достраивает их заново.